Всем привет, дорогие друзья, с вами Блок Channel, и сегодня будем продолжать проходить Battlefield 4. В прошлой серии у нас был замес в отеле, потом мы после замеса в отеле эвакуировали людей, ну и себя тоже, в принципе, на корабль. Потому что там война началась, ну как в реальной жизни, в принципе. После этого у нас проблемы с кораблем возникли, ну там у другого корабля. Потом мы приплыли к тому кораблю, вот этому, который там сейчас горит, и тонет, и нам не придется выбираться из него, да, вот сейчас будем выбираться от него, потому что я в прошлой серии еще не выбрался из него. Там наполовину пути прошел. Вот. Сразу хочу пожелать всем приятного просмотра и приятного аппетита тех, кто кушает. А тех, кто не кушает, возьмите себе что-нибудь покушать вкусненькое. А мы будем продолжать. Все, рисаем. Так вот, да. Давайте побыстрее, доктор! Я стараюсь, сэр, но многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем сколько их у нас на борту полагаю от 350 до 400 точную цифру скоро получите это все Да, сэр. что с моей просьбой дать мне больше помощников извините доктор придется вам обходиться тем что есть когда мы достигнем титана они смогут нам помочь ясно Сэр, я знаю многие недовольны что мы принимаем всех этих беженцев но как бы то ни было я думаю что вы поступили правильно спасибо лейтенант в принципе да то все правильно сделал. А что, бросать людей просто так? О, что творится? Пацаны. Мы, по давай, давай. Блин, трубайк. Давайте трубу хотя бы заткнем. Сейчас утонем нафиг. Так, куда идем? Сюда? Макете, давай. Открывай ногой вот так вот. Блин, спецназовцы. Сейчас вы тут помрете. А, граната. Остались еще. Ё-моё, творится? Кто стреляет? а Вьетнам! Как -то. Да я тебя убил! -то падал, ты. Да падал, да умри ты. Куда ты ползешь? Ё-моё, дайте выбраться из корабля мне. а, -а, -а. Застрял. Да что за фигня, труба дебильная. все, она. Ааа бежим! Да сидят тут дебилы опять. Да куда палим тут они блин логовую сделали себе. Сидят тут, ждут нас. А, что происходит? Все, до свидания. Поплыли. Нифига себе. Ни хрена ха, не дождешься. Он возвращает Светлане. Что нам, блядь, дела? Держись, брат! Вс полетел. Он ]point! сдох. ]滑! Охренеть, надо... ч надо... panda... надо... творится? Давай! Прыгать, куда? а Вс сломал себе ноги. Ни себе. Ну нифига себе! Да патронов нету, куда оброняем? Кого? На гранатку вам. А какой круто, у меня нету патронов. На. Да попадишь ты, ну. Что за фигня-то? Давай гранатку. На, гранату держи. Ай, больно. Ай, больно, да чё ты делаешь, а? Понял. Спокойствие, мы все умрем. Спокойствие. Внимание, я гранату бросаем. О, Спил. Ай, тут, тут в смысле. Граната, да поздно уже, блин, стоп уже почти. Да ну в смысле, ты предупреждаешь, что граната летит, да не понимаю это. Они чё с кораблями? Ну, спасибо, да. Они с корабля фигарит, а не хочу так. Я их обойду просто. Пошли нафиг. Ч ⁇ -то Не попадешь. Да, отступает, а то меня убивают после этого. Куда отступаем? Так, выступаете или нет? Отступайте нормально. Ай, больно. А, ты что это делаешь? Вс ⁇ взрывайтесь. Ай, больно, то да я при при причем-то. Я не взрываюсь, нет. Я живу. Нормально. Красиво! Э! <связывая> Дебилы, сами себя подорвали. Это был ну я же говорю, сами себя убили гранатой. У, идите учите, что я на цепная реакция идет. Там внизу, штурмовой катер. Мы теперь сраные катера угоняем. Откуда вода? это твода, не кинул? Нет, где? Хорошо, сейчас выпрыгну. Только я сейчас сдохну на это, да, опять? Ты что, блять, А ч такого? Нормально, прыгаем и все. Ну, давай, офигенно. Давай вниз, Рэк! Уэй! Сальтуху давай! А-а, Нормально! А ч ⁇ как будто в день никогда не прыгал вообще? Со скалы. ну Нормально! Вполне! <связать> вот офигенно! Вперёд! Попрыгали! Куда поплывем? На! Все, купили! на на на на тебе все пошел я еду все все хорошо ну все они опять не приедут опять они дебилы эти едут. не плывут за нами блин падлы все минус так никто не пострадал нет так а ну истребители это плохо это плохо надо надо а, -а, -а, -а, -а че творится на, на на на на. их трое нефига себе мы тоже помогайте стрелять блин все не там еще один сзади нас плывет все до какой магич мы уже почти переплыли все хорошо мы почти переплыли да блин откуда вы появляетесь а что тут миллион что ли я за вас неправильно плыву вообще-то вот так то хорошо же броники у них никакой нету кого меня не надо с кораблем я смогу справиться вот с этими истребителями проблем возникнут конечно вот так -то. до свидания выстрел! да я вообще мастер Вс, а при давайте зап заплываем И да, да -мо. Это. это плохо она туда-сюда невозможно попасть не нормально все хорошо я плыву у меня волны тут вообще проблемы на скорость маленькая но мы заплыли уже все о, нормально утонули Ч ⁇ проиграл я? Все целые. Эк... Ну почти. Всем внимание. А да, нифига себе, прямо вода сразу уже. Офигеть. А там, кстати, по пояс у нас да. наш Это наши? Здорово, пацаны. Не будут они захватывать наш дом. Пошли нафиг отсюда, это наш дом. <звы> Ха, одним выстрелом убил. <звы> да убей-то его! Все, обойму по, постратил, они а никого не убил. Нас убить. А люди, да? Вы, ну, вы, потому что они пришли вы, в гости. Супруги, да это не вроде не похож. как я тебе доберусь быстро тут вообще просто техника от нас стоит танки нам наверх надо куда нам идти надо сюда можно зайти или нет а куда нам идти пацаны сюда окей сюда так сюда сказали сразу так сюда или сюда, сюда. открыто вроде бы значит тут кто-то был до нас и риска того здорово да пошли вы нафиг Нашего убили, в смысле, и риск убили. Что за фигня? Или нет, кто это был? Не риск? Не повезло. Будет. Повезло, что не риск. а то все, хана бы сейчас было. Так, РПГ, давай РПГ возьмем. пока мне Понял, рейкер, РПГ, О, О, очень О, важно. Следи за вертолетом, Цель... Да-да-да, я вот сейчас буду следить за вертолетом. Да блин, На тебе, больше вертолета нет. Классный выстрел, сержант! Какой я сержант вообще-то. Кто это прыгнул? Я что-то тебе не сержант, и майор вообще -то. воюет кто. очищаем очищаем участки куда убегаем а ты откуда взялся падла а, в смысле они со всех сторон тут сидят их же тут не было блин падла. а больно 22хп не я посижу здесь Да ты задолбал меня убивать уже. Что за бред? Умри уже, ну-ка наконец-то, а? Ага, взяли Ой. дымовуху, кинули, и теперь я должен в них попадать. Ну, конечно. А знаете, что, пацаны? Я так решил. А вот, натя вам подарочек. Я не хочу в них попадать. О, убил кого-то. На что? А, здесь! Ага, их там до хрена сидит А ну-ка, ИССРПГ Не, это перебор будет слишком Даже для них Не, это не надо, нет А Где пистолет? А, боль! Не-не-не-не-не-не-не. надо мне кидать гранату. А -а -а. На. Ты где? Опять гранаты кидаешь, да? Спасибо, да, не надо. Спасибо, не надо мне. Мне нужно вообще-то патроны себе взять. А не Гаррис. Мне Гаррис не нужен. Мы можем пройти через мед. Я могу, да. Я могу все. <плево> <плево> Блин. Открывай рекорд. Открываем. С ноги. Так мы снаги должны открывать, нет? Разве? Ч это, что за фигня? Я с ноги всегда открываю. Это неправильно <плево> какой-то... <плево> Ни хрена себе. Давай, выносим. Какого хрена парк давай? Да давай, я сейчас его повезу, возьму с РПГ. Давай, с РПГ нормально сюда. вот весь. Да ты просто каши мало ел. Ну, конечно, убили уже всех давно. Она дело знает, где он, чрт побил. В другом месте. Приказываемся. Кану пришли, уже тут что? всех убили. И ты его Ему наплевать на меня, что я должна была делать? Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гарриса, где он? Он вас послушает. Боже, Ханна, мостик отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед за вами. Уходим. Побежали. Да пропустите. Все, бежим, бежим. Тут опять замес, да? О, наши пришли, здорово. Ох ты, блин, что творится? Убивай его. Куда ты прячешься? Стоять. Спрятался. Нет, все, я сказал лежать. Чисто. чисто, да. Только мне дебилы грязные. такое э, давай. давай залазь уже нифига себе куда ты лезешь вертолет, У меня рпк есть а чё хана я. молодец полезка красавчик спину себе сломал вертолет, чё хана Алькерии, тебе ё-моё а я говорил, не надо было лезть туда Ну блин, красавчик Куда ты ползешь уже? Тебе хана, всё Сейчас Где моя РПГ? Готов уже нет Они же высадились, я видел. Они успели высадиться. Они быстрее, чем я. Куда полетел? Таям бы. О нечего тут летать не? удал сбросить солдат. Куда он сбросит солдат сейчас? они уже все и боляются. Как же на шахлычке уже. Сбросить он решил. Охреневший папа. Да взрывайте эти пивов! О, валяется кто -то. Где он? Попал? Блин. Надо поближе немножко. Я стрельнул. А что за фигня -то? Я попал. Там да он уходит куда-то. Ну в смысле, ты что? Вот падал, улетел. Он сейчас взорвет мне корабль здесь. Далеко летает, ну конечно. Да поближе немножко, но ну, чуть-чуть поближе, ну куда он улетел? Туда, ну пускай летит домой, да. Ч делать? Ты кто такой? Ай, больно. Пулеметчик? На тебе пулиночек. Да кто стреляет? Так да кто меня убивает? Я не понимаю. тогда дайте не на РПГ нормальные патроны. А то один патрон остался, я всех убиваю, конечно. А да вон какой-то дебил стреляет. Я даже не вижу его, причем Стреляет, как это падло. Да там не один человек, там их 20. Они высадились, Готово потому что. Вон вертолет стоит. Умри. Как это чисто? Там не один человек был. Серьезно, ну два, ну... Как будто бы 10. В так... сильный. Что-то сдох? Что-то ему хреново. га я, я ему говорил, не надо лезть никуда. Ну вот и все. Вот и все. Далец, молодец. Коды знает Долазился, короче. Капец. А ты уже нет, ты уже сдох. Я? Идите! Не, он уже никуда я не пойдет. Керам, он будет тут лежать отдыхать. Он уже нахрен наладился, я все, на пенсию пошел. На ищем ну идем тогда, да? Похоже, ты снова командуешь. Ну конечно я, потому что я самый главный. Шах. Вот долазился, молодец. А я ему говорил, не надо было тесть, Но он у меня не послушался, вот и все. Он себе спину сломал, и все и валяется теперь. Так, куда она, сюда? Не, она не сюда, нет. Так, ладно, РПГ уберем пока. А то если РПГ как фигарю, случайно кого-то. Ну и хана теперь всем будет бля Ай, больно, китайцы, чего вы делаете? 13 хп. Ай, больно. Да их нету там, они меня убивают то Так, я понял, что надо делать. Вот он подарок. я меня в курсе, да. Ну э, вот и все. Эхе, ну вот я сразу надо было такие делать. Зачем лезть куда-то? Умирать. Надо было просто вот подарки. Кинуть и все. Чисто. Ну, чисто, Кабином да. Чисто. Чист. Открываем. Состояние стабильное. Где агент Ковик? А его не уже нет Благодаря могильщику Валькирии все еще на плаву. Да, не, не успел. Ее здорово что, реально китайцы какие-то? Дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант-трекер, жду вашего отчета через 15 минут. Вот через 15. Могильщик к вашему распоряжению. Есть! Через 15 минут аж не это а долго слишком что -то... давайте сейчас через 15 секунд уже информация которую вы добыли на титане подтверждает что тихоокеанского командования больше нет китайцы да. уничтожили его ракетным ударом теперь это территория чана если от нашего флота что-то осталось, печалька то они теперь как слепые котята я понимаю серьезность ситуации капитан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 Но другого шанса не предвидеть. Не, я выжил У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Васпонь. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. хана Да я уже встал. Два, 20 раз, наверное. 20 раз уже в статистике записали меня. За только за вот эту серию, наверное. парк 5 приказ капитана ирландец куда это ты собралась я вызвалась добровольцем, добровольцем а кто разрешил Капитан я Гаррисон. разговаривайте с ним и вы все об этом знали да вы китайский знаете сержант а вам то какое до этого дело дамочка я лишь хочу помочь ну да вы же меня поддержите в принципе да я считаю что это ужасная ошибка от нее будут одни неприятности да Нашу у нас делать ну а что, я виноват, что у нас ковик погиб там, еще Ириска там будет вот, погиб там, еще кто-то. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии! Я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. А Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Че, пошел? Мы пойдем на запад. нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный О. проход. Ну, через то, мы сейчас тут пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Надеюсь. На это. Ну и опять, конечно же, водитель главный. Это, конечно, хорошо, но это очень важно. Очень сложно и очень... Так, куда нам Боже! Мой тран? Класс. Лучше не начинай, пап. Ну, боже, да. Не емется, блять, у тебя... Я сейчас, я сразу да, говорю, что будет. Кто-нибудь Кто тайфун. Что а такое тайфун? А давай. я не могу стрелять! А что делаю? Подорвали корабль, блин. Паду. Все, приехали. а я по своей уже стрельнул. а там граната кстати я в курсе да ну, да наши все почему мы проигрываем а как выжить то я, я не понимаю китайцы дебилы ну что вы делаете а? чокнутые какие-то дайте мне пройти у нас и так нет своих уже почти по кому там стрелять там уже никого нету почти куда убегаем а стоим стоять нет то их много я не знаю даже куда прятаться вот куда прятаться у меня 20 хп вообще там за камнями только, ну в смысле, я а там как... Круто, да. Нормально, а Нормально все хорошо, раз. да. Да попади ты у него, а? Куда уходить нет? Я да в них давай шмаляй уже. Сколько можно уже? а чё они меня только шмаляют? я не понял. я тут единственный что ли человек? не видимки все. я только видимка, да? где де куда? стоять. все все уже сдохли. а нет впереди еще есть. о, нет, это это долго. Это мы сейчас вот так вот сделаем. А, нет, не сделаем. Ладно. Блин, мы за патронами сбегать там? Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, хватит. У этих дебилов, блин. Всё равно им патроны уже не надо. Нужно выдвигаться. Да, нужно выдвигаться. Пока штор не усилился. Можно сесть машину и уехать, да? О, Бляха. Ну, ты делаю Ну, машинка, конечно, хорошая была, но я же мог бы сесть, поехать. Ну, ты что наделал, а? Бедные машины, ну, ну да че? Ну, зачем ты давишь их, а? Капец. Ну, зачем так делать, а? Полиция. Ну полис можешь добить так раздать. А чё ты полис не додавил, Ну полис так раз Снимай. Снимай. Да ничего не поняли, почему меня убивают? Умирай. Да, да, вообще капец творится. Какая Требуну! связь будет работать? Не, не такие, не закинул. А я не могу ничего сделать, не убивают. Давай под, под грузовик, давай. Что я сделаю тебе? Убивает. К бою, К бою не готовы. Все. За патронами надо идти. У меня патроны закончились. А их дофига все равно. А да я не знаю откуда. спавнятся что тут будет? Фату. За здесь и все. Там умри ты, на? Падла. мне ж тяжело попадать с этого комедянского револьвера выстрел. какой Иду, хороший выстрел, выстрел. а да я уже бегу а все там, нормально что, что, что патроны есть? нет конечно Иди, не я буду за танком прятаться все так, никого нету, кстати. Все очистили, красавчики. Так раз патрончики возьмем себе. Что у нас... Беда с патронами на самом деле. Большая беда просто, нереальная. Так, ты надо... Надея. Yeah. Помогите Офигеть Молодец, чуть не сдох опять Чуть не откинулся стреляй по всем уже, надоел Только Цели, цели давай По всем китайцам Шмаляй, блин, а ну что за дело Они задолбали мне Все, на тебе. Офигеть Они что там еще, это, гранату кидают Осветительную не особо не знаю кто готов там, но я не особо че танк застрял ну, убей этих китайцев, ну сколько их тут да много, но все равно мы же тут много нас че пальми застрял, ну молодец наш танк сейчас зарвут нафиг ну задымился, все застрял без танка будем ехать короче. а нет, с танком теперь. убил. Так как я могу дать цели? Вот как? Вот вы сейчас серьезно, что ли? Цели. Вот как я цели дам? Я не могу. Ну хорошо, сейчас я попробую. Вот тут вроде цели. Вот туда давай. Туда иди. Там вроде кто-то сидит. Все упал. Так да куда ты стаешь опять? Ну офигевший, падло. Бежит себе и все плевать ему на все. Открой огонь, я сказал. По Китайцам, давай. Ну давайте, кто тут еще у нас? Да, гранаты кидать только умеешь, Слёта, да, папа? Гранаты кидаешь, да? Ну, я понял тебя. ай яй яй яй яй он не умирает. <свес> я цели ему дал, он не убил ее до сих пор. Смысл мне давать цели, я сам что сделаю? Это все бесполезно, это ваши цели давать. Ну, все равно никого не убивайте. Ну, смотри. Я, я, я вот специально сейчас опять дам целью. Где, вот тут цели какие-то есть? К километр же ни хрена. Я не понимаю, как так можно. А нет целей, кстати. Действительно. Что ну, это наших Давай, танки пойду, хотя бы. Мы продолжим в следующей серии, реально, это очень будет длинно, очень. Как -то и что делать? В следующей серии, да? Но ну, я так, так бы сразу и сказали, в следующей серии продолжим. Километр фигарить я не буду. и так серия длинная. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Вступайте в дискорд сервер. Подписывайтесь на инстаграм. Донате, чтобы меня поддержать. Чтобы из серии выходили чаще. И всем пока-пока.